на канал на ютубе, я зажгу Всем респект, братва! С вами Марадёр120ГБ, и это короткое видео будет посвящено третьему крупному обновлению в игре Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Игру развивают, я надеюсь, вы этому рады, так же, как и я, и давайте посмотрим, что приготовили нам разрабы в этом обновлении. На чем с мелочей. Прежде всего, теперь вы можете поднимать вещи, когда вы находитесь в движении, и больше это вас не останавливает. Вам не обязательно останавливаться, вы можете двигаться, например, чтобы вас не подстрелили, и подбирать те вещи, которые вы видите. Это немножечко замедляет ваше движение, но это теперь больше вас не останавливает, вы не должны стоять на месте. Следующим приятным мелочам можно отнести то, что теперь во время перезарядки вы можете взаимодействовать, например, с дверями. Это просто остановит перезарядку, но не блокирует вам взаимодействие. Раньше меня этот момент очень раздражал. Слава тебе, господи, это убрали. Это очень ждал. А теперь перейдем к более важным изменениям, а именно к оружию. У UMP и Вектора появились режимы стрельбы очередями. То есть теперь у них три режима. Одиночная очереди и автоматический. То есть им добавили такой компромисс между точностью и уроном. Это очень круто, я считаю, и расширяет их тактический потенциал. Еще одно важное уведение касаемо оружия, теперь на пистолет вы можете повесить коллиматорный прицел. Это тоже очень круто и вытаскивает наконец это оружие из жопы, потому что раньше оно нам нахуй не уперлось, серьезно. Пистолеты были только когда ты там спрыгнул, куча народа вокруг, скорее, что-либо схватить, убить и взять нормальную пушку. Но теперь, в принципе, с них реально можно работать, особенно если есть глушитель, это действительно имеет смысл. Потому что теперь вам намного проще, конечно же, из него попасть. И если у вас есть глушак, то это действительно имеет смысл иногда теперь юзать пистолеты с глушителем вместо каких-либо громких видов оружия, которое у вас есть к этому моменту. Но имейте в виду, что коллиматор нельзя поставить на револьвер. У него просто нету слота под него. И кроме того, вы не сможете поставить голографический прицел, который вроде как то же самое, но нет, на пистолет он не стоит. Только реддот, только коллиматор. Ну и теперь самое важное новое оружие. Первое. Это гроза. Такая модификация калаша, ребята, которую достать в данный момент можно только в аирдропах, так разработчики, по крайней мере, нам сказали. Я его уже успел опробовать. И у меня такое достаточно неоднозначное мнение по поводу этого оружия. Не думайте только, что я там выпендриваюсь, мол, что за хуйню добавили. Нет. Мне нравится, что они вообще пушки добавляют. Это очень круто. Вот, Но все-таки это оружие не для всех. Во-первых, оно, конечно, на дальней дистанции будет не очень. В основном, конечно же, и за разброса. Ну и, конечно, прицел, который идет по умолчанию, совершенно не предназначен для работы на дальней дистанции. Этим оружием лучше всего зажимать. Но при этом вам нужно контролировать разброс, так как он реально очень большой. Мне кажется, он больше, чем у Калаша. Но при при мощность оружия тоже действительно хорошая, поэтому батьки аимщики с хорошим контролем прицела смогут выносить людей и даже из ебеней каких-нибудь, я уверен. У меня лично не очень получается, мне тяжело попасть с этого оружия даже со средней дистанции в человека, особенно если я использую автоматический режим, для которого, по моему мнению, это оружие и предназначено. Однако, если вы работаете с ближней дистанции, то это отличный выбор, чтобы вынести врага побыстрее. Также у одной из модификаций грозы есть подствольник, но, к сожалению, в игру нам эту радость не добавили. Поэтому ждем следующих обновлений. Возможно, когда-нибудь мы это увидим. Второе новое оружие это P18C, то есть Глок, наш старый, добрый, любимый Глок из конты. Главное его преимущество перед другими пистолетами, это то, что у него есть автоматический режим. То есть эта пушка реально представляет угрозу для врагов, но, к сожалению, я вот ее бегал, искал и нашел далеко не сразу. То есть попадается она не везде и не так-то просто ее найти. Вот. Но если вы ее нашли, то можете смело с ней бросаться на врага. Следующее изменение касается спауна машин. Теперь тачки, которые спавнятся, не смотрят на восток. Это был один из моих советов, во второй части топ-советов для новичков. Но теперь, к сожалению, он не работает, снова разрабы ставит меня неудобное положение, теперь тачки абсолютно рандомно находятся на карте, смотрят куда вот угодно, но не обязательно восток. И второе изменение в транспорте — это управляемость мотоциклов. Теперь мотоциклами значительно проще управлять, они намного плавнее двигаются, с него намного тяжелее упасть. Слава тебе, господи, сколько раз я подыхал просто разогнавшись хорошенько на мотоцикле, вы не представляете себе. Кроме того, нам добавили два эффекта погоды. И первый это чистое небо. Если честно, он мало чем отличается от просто хорошей погоды, которая у нас была до этого. А вот второй эффект это закат, братва. И он выглядит просто охуительно. Но посмотрите, какие виды. Я просто хочу поселиться на этом острове, жить вокруг мужиков, которые убивают друг друга. А я бы просто сидел где-нибудь на холмике и наслаждался видом на море и закатом. Это просто красота, братва. Кроме того, есть еще парочка интересных косметических изменений. Теперь у нас есть дверь, которая открывается, когда люди выпрыгивают из самолета. Это, конечно, мелочь, но приятно. А также теперь наша картинка потихонечку теряет цвет, если мы умираем. Из новенького на карте вы также можете теперь найти вот такие вот деревянные будки, которые можно разрушить. Уж не знаю, кто будет в них прятаться, так как разрушаются они абсолютно так же, как э, заборы, то есть выстрелов, если вы будете въезжать их на тачке. Но и все-таки это новые объекты на карте, и я считаю, что это все равно прикольно. И последнее. Самое лучшее нововведение, на мой взгляд, я оставил, наконец. Теперь, братва, ваш фраг не могут застилить. То есть, если вы кладете противника, и он падает на колени, и появляется надпись, что вы его вырубаете, кто бы его не добил, этот фраг засчитают вам. И это просто супер охуенно, наконец-то. Потому что столько я плакал за спидженных фрагов, спидженных моими тиммейтами, спидженных моими врагами. Но теперь, братва, этого не будет. Если вы человека положили, то фраг по праву ваш. В игру добавили справедливость. Конечно же, это не все изменения, которые были в этом обновлении. Исправлена куча технических ошибок и багов. Забанено 25 тысяч читеров. Первый раз проведена работа по корректировки спауна лута, а также игру продолжают оптимизировать. Разработчики действительно работают над игрой, за что им жесткий респект, я надеюсь вы этому рады так же как и я. На этом все, с вами был мародер 120 Гигабайт. если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал, но ну, а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео. Йоу!